What the fuck? Кукла Вуду, короче, жила. <laughs> Что это вообще за... <laughs> она еще и танцует <laughs> Она еще и танцует опа она. Да ладно Это реально какой-то сюрреализм просто Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и внезапно у нас э, рубрика бесплатные игры, а смотреть мы будем хоррор Индии игру под названием э, дом алхимика, что ли я так вот э, понимаю перевод этот, вот, или алхимический дом, или алхимика дом, короче, какой-то дом связанный с алхимией, вот, ну, уровень английского у меня бог, короче, поэтому вы все это знаете, и... Посмотрим эту игру, с чем ее едят, что и как и где, вот. Итак, у нас э, очень громкая музыка, очень громкая музыка, слова, слова всякие. Короче, игра на английском, вот, э, так что будет э, очень интересно и ничего не понятно. Как-то так. Э, отзывы в Steam, в принципе, во... И под этим видосом тоже ставим в. Также можете комментарий написать, там черкануть, что-нибудь, мне будет интересно почитать. Вот. Короче, типа, может, это мой лучший день, что ли, или что-то такое, короче, написано было. Итак, окей. Дом алхимика. А, игра, короче, на движке Unreal называется он реально они они джинс уни джинс и ни джинс короче окей ладинг и все заляпано все заляпано кровью отлично все уже как по хоррору, как по канону должно быть так ладно окей мы появились и после чего-то громкой такой музыки что то тишина такая окей чувак сидит а че такой маленький я ч ⁇ гном я реально гном что ли или я сижу? Нет, смотри, я прыгаю, вот садится. Я реально такой маленький, что ли? Окей, ладно, мы в доме, типа написано, короче, игра короткая, поэтому мы, наверное, уложимся в один видос, вот. Так, чё там, Талк, поговорить, короче, с ним надо, да? Давай поглаголим с тобой. Welcome to my house. Какой он. Poor я вижу outside. твои ноздри. Я вижу твои зубы. Like you, I also lost my family. Я вижу твою семью. Окей. Короче, кто знает английский, те well, давайте там сами переводите. Можете также в комментах now. написать там. О чем, что, как? Потому что я наверное want. ни хрена не пойму. Окей. Okay. И все. Что ты поговорил? Чего улыбаемся? Такой вообще забавный чел. А куда он исчез? Эй, он что-то мне сказал, короче, про свою семью там, что-то про время какое-то. И, короче, исчез. Окей, ладно, давай посмотрим, что у нас. Всякие бутылки пузыри. такой маленький реально, ты посмотри. Карлик просто. Ладно, за карликов мы еще не играли. Ну, так бочки, бочки всякие, бочки, стулья, скамейки. Опа, бегаем, смотри. Реально топает, как этот, знаешь. Может, мой ребенок? Реально, может, на маленький ребенок. Так, смотри, пожрать. Ух ты. Какая куропатка. Опа, чувак, смотри, сидит. С ним опять поговорить надо? I'll, I'll serve us Нифига он так. Я что-то сам, сам food, короче, он там что-то ест. Или готовит еду. Что он там сказал? Короче, смотри, еще одна. Причем такая здоровая, да, там прям про про просто курица, всем курицам курица, короче. Это петух, наверное, да? Или Утяка, утка. Так, ладно. Оп. Fire. Огонь. О, исчез. Погоди. И, -и, И, в смысле? Так, ладно, давай здесь посмотрим сейчас, что у нас здесь есть еще такое. Дверь здесь спальня. Угу. спальня-то хорошо но поспать мы не можем, короче, и кровать не заправлена, да? Ладно, а, полочки пустые просто <laughs> Так топает, вообще жесть Так, ладно, а здесь у нас что, стена? У нас есть фонарик там или что-нибудь, чем мы можем? Блин Так быстро, короче, это... мышка реагирует Так, ладно, что там? Фаер! А чё, мне наверх не залезть? Мне за... наверх не залезть. Так, погоди, чё там про fire было написано? Погоди. Короче, он, наверное, что-то... 4... Oh, короче, что то про огонь рассказывает. Надо что то с огнем сделать, наверное. У нас тут высветилось, вот, короче, это синие, да, огонек. Он был вот здесь. Может, взять доску? Да, реально, чуть смотри, доску взял. Так, доска. Зачем нам доска? Подкинуть огоньку, что ли? А -а -а, вот. Где? Вот это лес вообще. Так, а что у нас? -а, журнал. Опа. Вылкам, вылкам. И все. У нас супы ковырятся Так, ладно Журнал, да, понятно Как-то инвентарь там, не знаю, как мы можем что-нибудь выбрать там Ч то вообще какая-то дичь Погоди Ну доску я взял, да, доску Ему может принести доску надо? I'll serve us some food Нет? Погоди. В смысле? А, а ч а мне делать-то? Ч мне с доской там с этого делать? Ощам ему дать. Блин, это же инди хоррор. Не должно же быть вот так вот э, замудрено все или что там. Э, Инди-хоррор должен пугать. Опа, погоди. Грвно. А ч здесь? Какие-то подсказки, короче, выскакивают, но я на английском ни не понимаю. Здесь вот надо что-то сделать. Лук. Угу. Погоди, может, может выйти? Дверь из локет. Что-то холодно. Да? Здесь холодно. Что-то я нихера не понимаю. А как? У меня есть доска, короче, и, и как ее выбрать, я не понимаю, как мне, как, как мне выбрать меню. Нет. Может какие-то кнопки, не знаю, работают, работают, не работают. Так, погоди. Я могу только садиться, короче. Прыгать, бегать. Может еще какая-то доска здесь где-то лежит? Ну-ка, давай здесь глянем. Может здесь какая-то доска лежит? Какая-то дичь. Ух ты. Ночное небо, смотрите, звездочки. Короче, я, короче, щелкал тут э, эти, блин, кнопки, кнопки. Короче, я нажал на единицу, и у нас выделилось. Выделил. Выделилась э, доска. Вот я теперь подложил. Твою мать, где обучение? Как я должен был догадаться, что нужно нажать на единицу и.. Потом только использовать э, доску. Как? Как? Где, мать его? Это типа управление-то. Окей. I'll serve us some food. Короче, он. Я, я не понимаю, он, короче, он либо жрет, либо он не жрет. Ты жрешь? Нет, он не жрет. Он, короче, либо готовит еду, не могу понять, короче. Ладно, я подкинул дров в костер и, наверное, уже стало тепло. Да? Смотри, стало тепло, я могу пройти. Окей. Это что? Вот то, вот то Ты кто такой? Что ты? Что ты такое? Короче, взял какую-то куропатку, курю Так, что дверь, дверь закрыта? Ладно. Дверь закрыта, а чё? Опа, смотри. Снова огонек. Так. What the fuck? это чё? Выпить, не выпить? Э, или что? Да, давай бухнем. In life, you will learn there are many things that are out of your control. Давай, лысик, с тобой. Others will confuse выпьем, your for выпьем. Evil. и. Он, он говорит, он говорит короче, когда я пьяный, I я буйный. <laughs> Sometimes I blame myself, but it didn't change anything. I had to carry on with life. Короче, что то в катсценах, ты немного видишь, да, притармаживать что то Cheers Ладно. to a Cheese. new, che better cheers. life. Давай уже пей. Задрал. <laughs> Я бухнул, и ты бухни. Ты меня уважаешь, а? Ты, ты меня уважаешь? Яблочком закусил, ни хрена себе яблоко, просто как опа, он набухался и уснул что ли? Давай еще раз нет, он, он спит Набухался и уснул Так, ладно, и что нам теперь делать? Э, искать, наверное, синий огонек, короче, надо искать синий огонек Ты здесь? Нет, тебя здесь нет Погоди, наверное, может наверх пробраться Теперь может, можно открыть дверь? Нет, закрыто я теперь, наверное, могу уйти. Нет? Я его напоил, короче, и могу уйти из дома, нет. Так. В жаре-то размарило, наверное, чувака, да? Окей. Стул. Парень, надо было закусывать. Понял? Надо было закусывать. Так. Он спит. Он спит, короче. Так, погоди. Опа. Я, короче, выделил, да? Он спит. Нет. Я выделил, короче, и и, и и и и и и что мне это дало? А, может стакан окунуть куропатку? Нет, дай-ка Он спит. Может иди сюда стакан окунуть куропатку. Да что? Почему так сложно-то? Почему так все сложно? Видишь? Что у него? Магикал? Магикал блу Смит, пейс чудо там, короче. Непонятно, вообще что-то она какая-то такая тугомотина, просто Так, ну, я У меня ничего, короче, не высвечивается больше Никаких действий, может здесь, может на кровать надо? Опа Сейчас что-то будет, сейчас, сейчас скримчанский будет Здесь вот без скримеров, вот по-любому Наверное, не обойтись, погоди А, это не я Я же говорю, в стримчатке должен быть Это, это катсцена, я не могу управлять Это зомби? Это зомби? Ты кто? Ты зомби или тебе плохо? Или это... А! Это, наверное, наш чувак, короче Он перебухал и... Он перебухал, смотри, в припадке теперь бьется Он уже сказал то, что я когда выпью, я буйный, короче Окей Так, погоди Ты кто? С тобой можно... По можно потрогать? Не, слушай, вот, вот так игра... Хорош. Опа. А так игра, смотри, работает нормально. Он как на что-то, да, тут подтупливают. Так, погоди. Хей! Hey, hair hey look at me. Посмотри на меня. Ну, я смотрю на тебя. Данжироуз. Погоди. Он мне что-то рассказывает, да? Вот этот синяя пламя что-то рассказывает мне. Апстар Опа, исчез. Так. Окей, исчезла. А с этим чуваком у него все эпилепсик. Окей. Опа. Беливми. Беливми me. Me, это, поверь мне, да? Или что это? Нет? А где наш? Ну, я говорю, это наш, короче, этот чувак. Он перебухал просто. Окей. Здесь тепло. Здесь все хорошо. Может, еще раз выпить? Почему? Чё? Ты кто? Хорош, Петь Ты кто? Это что? Ключ! Йо? Ни хрена себе ключ <laughs> Таким ключом можно и убить Так, а на двоечку, получается Если я нажму на двойку, то она выделится Да? Я прав? Да, ключ выделился На двойку Я понял, короче, ключ это вот от той двери Ладно, погнали. Все, отлично. Так. Кстати, ключ не исчез, смотри. Это что-то стоит или это. это. это что? Ты кто? Что это такое? А, нет. Это колесо. Это колесо. Так, ладно, побежали. На синий огонь. Воу! What the fuck? Зачем так пугать-то? Так, ладно. Сейчас смотри, сейчас опять будет. Бум! Ну бум! Ну бум! Давай, бум! Дискример! Там, смотри, вначале. Там что-то сидит. Там что-то шевелится. Это кто? Ты кто? А он мне рукой машет, что ли? Что это? Погоди, а если я туда пойду? Она ко мне пойдет? Это что, рожа? Ты кто? Кто ты такой? Смотри на него Ну нахер, короче, нет Я не хочу Я не хочу, короче, туда идти Оно меня убьет Хорош Она меня убьет, короче Тихо-тихо-тихо-тихо Короче, мы куда-то идем Это лабиринт какой-то, да? Лаб... Опа Опа Так я так понимаю, нужно идти, короче, за синим вот этим огоньком. Э -э, и он нас увидит. Стены из мяса, что ли? О, блин. Что здесь творится? Что это такое? Кто это сделал? Я выдохся. Рыга... Кто-то рыгает. Э, есть кто живой? Погоди. Тут что-то открыто, тут закрыто, тут ящик. А в ящик надо положить на куклу. Я же сказал... Да... я положил куклу. хорош. Туда? Ладно. Как скажешь. Опа. Это, наверно там очнулся, опять бухает, видишь. Что, блин? Че за дичь?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 реально дичь какая-то <звы> Не, что-то не хочу уже здесь оставаться, короче, надо валить просто с этого дома и все. Сначала как-то было уютненько, да, костерчик нам пожать готовили и выпить предложили. А сейчас какая-то дичь началась. Короче, я так понимаю, вот это вот вот это вот, оно теперь будет шариться здесь. Мне нужно от него будет убегать, короче, прятаться, наверное. Как обычно, да? Давай, резко повернись. Нет? А ребенок, посмотри, ну блин, а пузатый, да? Такой, блин. Он. Кормит хорошо, наверное, его вот здесь. Погоди, появился журнал. А, все. Я кому-то все это. Так, о -о окей. А -а -а. Где у нас огонек? Огонек-то куда-нибудь. вижу. Хорошо, погнали. Я, короче, положил куклу, кукла потанцевала, и потом вылез, короче, большой. Ты кто, блин? Что это? Фу. Короче, бред какой-то. Просто. Вы кто такие? Окей. Они все одинаковые. Все на одно лицо. Что? Мне кто-то кто сделал наука. Так вот, знаешь. Так, ладно. Погнали. Тихо, тихо. Сзади никого. Она на меня идет, смотри. Мне туда-отперед идти? Меня, меня убьют или нет? А, исчезла. Ну, в принципе, э, просто идти, идти, идти вперед, короче Это, знаешь, такой вот, не знаю, ну не симулятор ходьбы, ну просто симулятор идти вперед, знаешь Смотреть всякие катсцены и ловить скримчанские Не надо ни от кого убегать, я так понял, да? Сражаться, там прятаться Хотя не факт, смотри, здесь детские кроватки Я вот не понимаю, почему я такой маленький Я тоже пупс? Я тоже ребенок? Посмотрим очередную катсцену Сейчас опять какая-то дичь будет, наверное, просто вылезет сейчас какая-нибудь Шалупень Ладно Мертвая няня или это мама, наверное а... Призрак, да, наверное Алхимия, она же, блин, связана с всякими вот этими оккультными всякими вот этими штуками, короче. Даже, по-моему, философию... Не, философия наверное, нет. оккультизм да, алхимия. <свят> Алхимики же искали вот этот... А... Как его Философский камень, по-моему, да? Чтобы, типа, бесконечную жизнь или что-то там. А, о, нет, а... философский камень, он, короче, превращал в золото. <свят> хорош, <орать>. Да, хорош. <свят> <Когда их> Прекратил. <свят> хорош. Она вообще как-то кривая все <свят> Так, ладно Все, она исчезла А нет, смотри <свят> Тихо <свят> Тихо, тихо Это блокад сцена, я ничего не смог сделать, нечестно Должно появиться, типа, журнал там и... Я должен управлять Да ее мать С утра в вот такое увидишь и охренеешь просто даже вот этот пуск, короче, он больше меня, прикинь У меня такое ощущение, что с каждым разом я все меньше и меньше останавливаюсь Это злая балерина какая-то и что, она даже пытается танцевать Знаешь, она похожа на куколку На этих, на, на, шка, на шкатулках бывают. Ни хрена себе а, на, шка, на этих, на шкатулках бывает, которые крутятся там, Типа на одной на детстве Она похожа, да? Только рожа не такая Ну и рожа у тебя шарапок просто. Они, знаешь, как пластилиновые такие, да, похожи? Че, это они с робота, что ли? они с робота, да. Как-то звук отстается А, кайкатсцены немножко, да, такие. Плаганутые. Не, конечно, конечно, катцены просто долгие, просто долгие. Ты пять минут, минут бегаешь и полчаса смотришь катцену, короче. Не, ну сделано все равно жутковато. Знаешь, ну, реально, как пластилин, да, такое? пластилиновое, но сделано оно жутковато. Она чуть горела? Думать твою происходит. Что я сейчас смотрю на экране? Просто что сейчас? Ты кто такой? А это тот чувак, короче, набухавшийся, который. Он меня спас. Надо бежать. О, бежим за гусем, бежим за гусем. Нифига, она просто как этот, знаешь? Как ниндзя, просто На улицу Мы выбежали на улицу, вот так просто Блин, звуки какие-то конечно резкие и громкие И никаких просто настроек, никаких вообще ничего нет Чтобы убавить там, знаешь, или что-то а, Эти, звук допустим Он какой-то резкий и просто по ушам бьет. Все, обиделся не обижайся, чувак, мы еще, может быть, увидимся Когда-нибудь Да, кукла, конечно, веселая Кукла повеселила, нормально А что это за синий огонь? Кто это такой? Все? Thank you playing все что ли а типа вот так ну, короче, типа вот так, короче, друзья, типа вот так. Здесь еще есть, смотри, лот, гейм, гейм загрузка, короче, не знаю, здесь есть сохранки-то вообще, как тут сохраняться или что тут делать, непонятно. Может быть здесь какой-то есть, знаешь, там, если бы я выбрал, допустим, не пить, не бухать, может, что-то по-другому бы происходило, тоже непонятно, вот. Ну, ладно, смотреть-то мы не будем, вот. Просто посмотрели, что из себя представляет вот эта вот игруля но ну, она бесплатная в принципе э, для бесплатной неплохо это просто дичь такая сюрреализм ну можно было бы подлиннее сделать да и в принципе я вот ни черта не понял что сейчас произошло но ну, из-за того что наверное, то что я английского не знаю там может э, сюжет в этих диалогах вот кто понял пишите в комментариях вот ну и с вами был валерий Хаус. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте, на Инстаграм, пишем комментарии, вот. И всем побольше Бугагашник. и пока!